Всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivara.ru, будушин.ру и будоблог.ру. А сегодня тема такая – специальных приемов боя с несколькими противниками не существует. Погнали! Есть такое мнение, ну, бытует, что есть какие-то специальные приемы боя, которые существуют только в традиционных боевых искусствах, когда можно биться с несколькими противниками. Это специальные приемы боя. Так вот, друзья мои. Умение вести бой с несколькими противниками определяется тактическими наработками, а не техническим арсеналом. Это принципиально важно понимать. Можно знать только один удар и только с его помощью успешно драться с целой группой людей. А можно знать весь технический арсенал, владеть всеми катами, э, всеми ката, так лучше сказать, но не уметь воспользоваться этим арсеналом в бою даже с одним противником. От слова совсем не воспользоваться. Ката-карате – тоже не подразумевают одномоментный бой с несколькими э, оппонентами, как это сосчитается. Как там типа бой с несколькими противниками идет на одну сторону, на другую. В каждый момент времени реально бой ведется только с одним э, каким-то оппонентом. Говорят, что есть специальные техники, направленные на противодействие нескольким э, противникам одновременно. Одновременно, понимаете сами, да? Но когда заходит речь, где же это можно увидеть? то сразу становится ясно, что в традиционных методах э, э, ну, подготовки таких практик не существует. То есть нет приема боя с несколькими э, э, противниками в кихоне, в кихон гахон кумите, в кихон санбон кумите, нет этих э, приемов боя и в джию и пон кумите. Нет этих э, практик ни в одном ортодоксальном и традиционном и современном стиле. Всегда отработка любой техники и комбинаторики проводится либо вообще без партнера, либо только с одним партнером, который изображает этого оппонента. И вот приходит очередь для ката. И казалось бы, что вот именно тут-то мы и увидим тот самый бой с несколькими противниками. Но нет. Реально нет. Одновременного взаимодействия, еще раз повторяю, с несколькими оппонентами не зашифровано и в ката. Всегда, в каждый конкретный момент времени идет взаимодействие только с одним единственным оппонентом, с одним из многих, может их и много. Но в ката мы видим, что работаем с одним, а развернулись с другим и так далее. Да, можно представить, что исполняющий ката переключается с одного противника на другого. Но именно так бой с несколькими противниками и превращается в серию коротких эм, ну, поединков с каждым из э, своих самых противников в отдельности. Что мы и видим при отработке Бункай. Да, на соревнованиях иногда мы видим чудаковатые Бункай, на соревнованиях по бункай э, в которые, по командам Ката и Бункай, в которых главным фактором является зрелищность, а не реальная эффективность демонстрируемых э, сам техник. За уши можно притянуть любой бункай, только это будет уже не бункай, а одно название. То есть там не будет реальной аппликации. На тему бункая можно почитать мою статью по ссылке, она будет внизу под видео. А статья называется «Почему мертвый бункай? Ката карате ничем не лучше скривляний фриков от боевых искусств». Ну, если захотите, почитайте. Ссылочку я обязательно оставлю. Вот, не лучше ничем, потому что он точно такой же нереальный, как и гревляние этих самых фриков. Адепты карате, реально делая аппликации ката и тренируя бункай, разбивают ката на фрагменты, отрабатывают технику с партнером в режиме кихонку-мите, заметьте, с одним партнером. Для каждой техники с одним партнером. Суть в том, что больше и не нужно, понимаете. Умение противодействовать нескольким сопротивникам, э, я повторяюсь, зависит не от знания большого количества техники, и даже э, не от идеального ее исполнения, и не от скорости, и не, не от каких-то факторов еще, а исключительно от тренированности тактических наработок, противодействию нескольким противникам. Техника-то вся будет та же самая. Так вот, эти тактические наработки должны давать возможность в каждый конкретный момент времени противостоять только одному противнику. То есть этого нужно, этого и нужно добиться в бое с несколькими противниками. Я, опять же, оставлю внизу ссылку на разбор боя с двумя противниками. Некоторые считают, что для противодействия нескольким противникам нужно иметь класс подготовки, превышающий уровень мастерства всех вместе взятых э, значит, оппонентов. Но это совершенно не обязательно. Можно быть просто не хуже в личном э, в противоборстве, чем лучший из них. Главное – уметь правильно э, тактически действовать, оставаясь в каждый момент времени один на один только с одним из противников. Для тех, кто смотрит видео, я приведу еще фрагмент э, значит, аттестации сам своей. Вот этого как раз именно поединка с ну, двумя противниками. Кстати сказать, у этого боя есть самый разбор. Я просто повторюсь, что детальный разбор он будет по ссылке, которая находится под этим видео. Вот. А можно почитать и посмотреть, там все детально разобрано от и до. То есть тактика ведения боя с двумя противниками. Ну, ну, вот так вот. То есть, понимаете, доктрина сама в том и заключается, что э, всегда нужно постараться во время боя с несколькими оппонентами выстроить его таким образом, чтобы это был просто ряд э, э, э, поединков с одним э, э, оппонентом. Есть также у меня и видео со свободным боем, со связанными руками против трех оппонентов. Ну, это просто в качестве дополнительного э, разбора. Это с аттестацией. Ну, так вот. Все на самом деле кажется просто, но это и сложно. Можно изучить всю какую угодно технику и не применить ее, если все противники нападут одновременно, а тактически вы не сумеете выстроить бой таким образом, чтобы каждый момент времени драться только лишь с одним из них. И тогда они смогут одновременно вас атаковать, и вы проиграете. Если же вы сумеете построить бой таким образом, что одновременно будете взаимодействовать только с одним из них, у вас есть все шансы, если вы не хуже чем самый лучший из этих ваших оппонентов. То есть вы с каждым просто подеретесь в отдельности по разу. Ну и выиграете, если победите всех, по отдельности. Все на этом. Пока, до встречи.